Большое спасибо за этот семинар. Вы знаете, ортодонты, на мой взгляд, подразделяются на две группы. Те, которые уже успели сделать ошибки, о которых сегодня и вчера рассказывал Андрей Викторович, и которым это еще обязательно предстоит. И благодаря семинару Андрея Викторовича формируется третья группа, которая будет вооружена, предупреждена и этих ошибок не сделает, чему лично я очень рада. Вы знаете, я думаю, что ортодонты любых уровней найдут здесь интересное для себя, и я от всей души советую всем ортодонтам посетить этот семинар. Большое спасибо за организацию, большое спасибо за приглашение. Я желаю успехов всей вашей команде в подготовке таких прекрасных полезных семинаров.